Зарисовки недели. Сегодня девичник, встреча на детской площадке, чек в банке и рецепт салата. Смотрим? Шалом, друзья! В сегодняшнем выпуске зарисовок недели я расскажу вам о четырех ситуациях снова, которые у меня происходили недавно. Первая ситуация. Это девишник. элев Банот или Месибат Банот. На этом девишнике мы собрались с девочками по поводу дня рождения одной из участниц, которая все это организовала. Она пригласила всех в гости к себе. И э, договоренности об этом девичнике были следующие. Девочки, пожалуйста, сообщите мне, кто приходит, а кто нет. И чтобы каждая принесла что-то поесть или попить. Далее в чате была переписка о том мимо вияма. Кто приносит что? И каждая писала Мимо be able to get салат, little bit of a кто приносит of a little bit of a little bit кто приносит little bit of a little bit of a little bit of a little и of a little bit of a little bit of a little Сначала все разговаривали и знакомились те, кто еще не были знакомы, знакомились одна с другой, и когда уже все пришли, немножечко поболтали, э, у нас была такая совместная игра, которая на называется хавела Увевет, это передающаяся посылка. Э, я как бы первый раз играла в эту игру, но э, я поняла, что это игра, которая в принципе знакома всем из детства, и... Сейчас я вам расскажу, в чем моя суть. Подготовительная работа это сделать много листков с заданиями, и дальше внутрь пуковать подарочек, и дальше вокруг этого подарочка завернуть задание первое, заклеить, потом задание второе заклеить, потом задание третье заклеить. И так много-много-много слоев, так, чтобы хватило на всех участников. Далее, как идет игра? Ахавелаувед вот это вот передающаяся посылка. Ведущий включает музыку. И когда идет музыка, посылку передают от одной к другой. Когда музыка останавливается, тот, у кого посылка, читает задание и отвечает на вопросы или делает то, что там было в задании. Мне попался вопрос Матайка Памарышена. Когда ты познакомилась со мной, то есть с имениницей в первый раз мотай и карту типа помарышена. И затем я рассказала о том, как я познакомилась с ней. Было это в парке. Я встретила тебя в парке, когда это было два месяца после родов. два месяца после родов. Я тебя встретила в парке два месяца после родов, когда ты проводила ксе имун, когда ты проводила ищи, личную тренировку для другой молодой мамы. Вот, это то, что я сказал дальше, там было много заданий, посылка переходила из рук в руки, и каждый отвечал на вопрос или делал то задание, которое там были. Две ситуации, в которых были очень похожие диалоги. Обе ситуации на детской площадке. Ган-ша-шуим ⁇ это детская площадка или садик развлечений, если перевести дословно. Ган-ша-шуим. Так вот, в первой ситуации бабушка гуляла с маленькой внучкой, и внучка залезала на лесенку, и бабушка там восторженная ей. Хлопала и говорила, Коляка, вот, Йофи, Анигиабах. бах Замечательно, молодец, прекрасно, я тобой горжусь. Анигиабах. бах а вторая ситуация с этой же фразой была, äh, тоже на детской площадке. Гам бэган шашуим рак а ящер Йелет в Ахшело. Был там ребенок с его братиком. Шней Ахим, эхад катан бэн шнатайм, вэл метапэс, а лэсулам. Один маленький, двухлетний, и он залезает по веревочной лестнице. А второй его братик. Ашени Ахшело Агадол, узерло вэтомехбу. Он помогает ему и поддерживает его, и физически, и словами. Он говорит, водлиха, а та, бэншна, там, это Малыш, да, ребенок, двух лет, и залезаешь сам. мамаше фе, а та мамаш гевер. Ты действительно мужик. Вот, а ге Я тобой горжусь. Вот, вот такие вот фразы. Забирайте. Следующая ситуация – это чек в банке. Они не сидели, а вкидят чек на хэшбоншили, аппликация ба телефон, ба смартфон. Я пробовала вложить чек через аппликацию, через приложение на своем мобильном телефоне. А валь льоид слахтий. Не получилось, у меня не получилось. Вазен и хладат и банк, в бакупа и тогда я приняла решение пойти в банк и вложить этот чек на кассе. Они бати банк, в лакахте не купот. Пришла в банк и взяла номерок на кассе. В баку па И на кассе сказала. Они бати где ля вкидет этот чек. Они по амэль не сити ля вкидут По смартфон, по аппликации, в лео цлахте. Зелё в кадр. БИТАХОН БАКУПА я объяснила, что я два раза пробовала вложить его через приложение, у меня не получилось, и я ЛЕЙЕТАР БИТАХОН на всякий случай решила вложить его на кассах. ЛЕЙЕТАР БИТАХОН ЧЕК БАКУПА И все получилось, очек уфкад БАЦЛАХА Чек благополучно вложен. И еще одна ситуация, это рецепт салата. На той же самой вечеринке девочки принесли каждое что-то своим. Ахатная салатим, а я мамаш Один из салатов был очень удачный. Вакулям лишь оль. салат. И все начали спрашивать, что ты положила в салат в и это салат избила и тогда девочка которая приготовила этот салат рассказала что я шам петрушкиля это у нас петрушка я селек, свекла там есть это было очень понятно но там было еще что-то что было непонятно вязано на гелину и мы обнаружили что это квакер квакер это овсянка квакер метуган им силан тмариму овсянка поджаренная вместе с финиковым сиропом и оно на вкус было вообще непонятно. То есть было что-то классное, вкусное, и непонятно было, что это овсянка. Вот, то есть был такой классный ингредиент. Мы также спросили, а что за соус? Очень простой соус, это оливковое масло, лимонный сок и соль вот а это салат в салат в это им все девочки отметили что это вкусный и оригинальный салат и вот такой вот вроде бы простой рецепт но там фишка это овсянка которая поджарена в финиковом соусе такие на сегодня зарисовки Реагируйте, пишите ваши комментарии, пишите выражения в комментариях, которые вам понравились и которые были новыми. И, конечно, поддерживайте рубрику «Зарисовки недели», если вам интересно. Подписывайтесь на Иврику, заглядывайте в инфобокс за бесплатными материалами и также по поводу клуба Иврики. И до встречи в следующих видео. Пока!